Так, я думаю, что мы будем начинать сегодняшний наш вебинар. Сразу предупрежу. Вебинар не будет никуда выкладываться. Трансляция не будет вести Facebook. Это мы себе на память, проскричу с вами, поэтому чувствуйте себя свободно, задавайте любые вопросы, если они будут у вас возникать. Вопросы вы можете задавать, либо включая микрофон и задавая свой вопрос, либо в чате. Я думаю, что вы не первый раз у нас в zoom форме и уже знаете, как можно использовать ее эффективно для нашего обучения. Сегодня у нас будет интересная тема, мы сегодня поговорим о проекте Кешер как организации, которая объединяет нас здесь и проводит для вас этот проект «Женское еврейское лидерство». Сегодня с нами в этой комнате, помимо участниц проекта, собрались представительницы проекта Кешер из Украины, которые хотят с вами познакомиться и хотят рассказать о том, какие у нас есть интересные направления и возможности, к которым можно подключиться или о, о которых вы хотели бы узнать, потому что много поступает и о вебинарах, и о дополнительных возможностях от вас. Поэтому начнем с представления. С нами сегодня исполнительная директорка организации проекта Кешер» в Украине Влада Недак, с нами руководитель проекта Женское еврейское лидерство во всем СНГ Елена Красильщик. Здравствуйте, девочки. С нами региональные представители. Это те прекрасные дамы, которые звонят вам, рассказывают интересную информацию, привлекают вас к интересным программам. В Украине это. Не, не, я слышу. Там... Это Фара Штерна. Видите, Сара? Думаю, что... Ой, какая... Добрый вечер уже. Добрый вечер. И этот, и выталек. Я не знаю, я не вижу, ну, под чем она? Под каким именем? Кого мы потеряли? Где айфон Натали, там звук оттуда, если можно. Вот так кого-то разыскивает. да. Все, Наталья сделала, выключила звук. Интересно. Также с нами э, руководительница направлений. Мы с ними сможем познакомиться в процессе, но представлю Эу, руководитель направления э, «Финансовая грамотность», «Мамы, дочки» и других направлений мы с ней познакомимся. Она у нас э, в левом верхнем углу. В правом углу ринга, <laughs>, прям так хочется сказать, Марина Константинова, направление женское здоровье. Здравствуйте, девочки. И по центру я вижу у нас Елена Кальницкая, руководитель регионального направления. Добрый вечер, спасибо, что вы все к нам присоединились и наши участники. И сегодня мы поговорим с вами о той организации, которая нас всех объединяет. Так, я... так, девочки, у кого-то я слышу очень интересную медицинскую передачу, а может быть, и не медицинскую. Спасибо. Итак, о нашей организации, проект Кешер в Украине. Вы, конечно, уже знаете о нашей организации. Наша основная ценность это то, что мы объединяем женщин со всей Украины с целью налаживания отношений как себе, понять себя, так и.. Внешний мир вокруг себя. Я думаю, что больше о проекте Кеши сможет нам сказать наш исполнитель наша исполнительная директорка Владимир Дак. Всем добрый вечер. Немного, немного больше о нас, немного больше об истории, немного больше о том, кем являемся мы сейчас. Проект «Кешер» является официально зарегистрированной организацией в Украине и носит статус всеукраинской организации. Все началось гораздо раньше, в 1989 году, во время «Марша мира» произошла такая встреча двух еврейских женщин, одной из Америки и одной из тогда еще Советского Союза, приближающегося к своему завершению, которые обе были, принадлежали и принадлежат еврейской общине, которые обе разделяли ценности женских прав, иудаизма и активизма. И с момента их встречи, с момента их общения, родилась идея создания женской еврейской организации, возрождения еврейской традиции вот на территории постсоветского пространства. Именно Светлана и Сели, два соорганизатора, основательницы организации, во многих еврейских городах, общинах были первыми, кто возрождал, кто привносил <coughs> как бы еврейскую историю в наш, в том виде, в котором общины у нас имеются сегодня. В девяносто четвертом году прошла историческая всеукраинская еврейская конференция, женская еврейская конференция, больше подобного таких масштабов конференции вот не было, на ней были очень многие и сейчас уже занимающие статусы раввины и главы еврейских общин. Собственно, после чего официально организация начала свое существование. И в 2010 году, благодаря усилиям вот Лены Кальницкой, мы получили статус всеукраинской организации. То есть у нас есть представительство в 19 областях, в крупных центрах, с которыми мы работаем. И сегодня, вот за много лет работы, сегодня в Украине проект Кешер — это 47 городов, это а, более... Э -э 60 наших женских групп это активисты, это наши женщины-лидеры. И вы видите, какое количество мероприятий, проектов, идей, которые приходят от вас, рождается ну, вот такое, называется это количество волонтера часов. То есть это то, чем вы отдаете, чем вы усовершенствуете мир, чем вы меняете и еврейскую общину, и меняете э, общество, в котором мы живем, э, права женщин и другие важные социальные вопросы. Спасибо, Влада. Э, наши ценности и наша миссия это изменять мир вокруг себя. Э, ценности кум Алам. Э, мы стоим на том, что наши три основные кита это иудаизм, феминизм и плюрализм. И я надеюсь, что вы разделяете наши ценности, потому что на основе этого мы строим все наше образование, все наши проекты, и это мы передаем вам. У нас есть множество направлений. Базовые из них это еврейское образование, женское здоровье, межнациональные связи, женское лидерство и женщина в обществе. Мы помогаем женщинам встретиться друг с другом, наладить отношения с помощью вебинаров, менторов, семинаров. Сейчас мы с вами столкнулись с обстоятельствами, когда мы не можем временно проводить очные семинары, поэтому мы с вами и перешли в онлайн сферу. Но вебинары, как форма образования, проводятся у нас многие годы на интересные темы. Вы можете присоединяться к нашим семинарам. Вы сейчас находитесь в рамках обучения на практике еврейского лидерства. Uh, в рамках этого проекта, который существует почти 20 лет uh, в нашей организации, uh, организации, которой в принципе 30 лет, uh, в этом году мы отпраздновали 30-летие международной организации, проект Кешер. В Украине. Часть большого, большого комплекса организаций. У нас есть представительство, как вы могли увидеть на первом слайде. У нас есть представительство в США, у нас есть представительство в Беларуси, России, Молдове, Грузии. И мы верим, что это только начало. И женщины со всего мира, которые сделают наши ценности, будут присоединяться к нам и развивать и менять этот мир к лучшему. Этот проект «Женское лидерство» направлен на то, чтобы каждая женщина в Украине в своей общине, в своей семье чувствовала себя комфортно и меняла этот мир к лучшему. Мы проводим семинары, конференции и обучение и привлекаем наших участниц. Каждая участница в рамках нашего проекта получает инструменты не просто для того, чтобы стать лучше, это, конечно, очень важно для нас, чтобы каждая из нас чувствовала себя комфортно, но и передавала свои uh, знания в своей общине, в своей семье. Для этого участницы получают возможности uh, проводить, реализовывать полученные знания в своих городах, в своих регионах, в своих общинах. Так, примеру, участницы прошлого года проводили онлайн и офлайн мероприятия на разную тематику и делились с нами этой информацией. Мы также ждем от вас этого, что когда вы пройдете определенное обучение, вы будете проводить социальные мероприятия для женщин и для своих общин. На этом слайде вы можете увидеть наших участниц проекта 2019 года, которые приняли участие в акции «Мы за мир». Я думаю, что мы тоже с вами встретимся с такой дружной, веселой компанией. Также мы проводили в разных городах мероприятия для молодых женщин, для женщин среднего возраста. Также у нас есть чудесный проект Вадор-Вадор, Сила поколений. О нем также сможет сказать ВАДа. ВАДА, вы здесь? Да, я здесь. Что касается вот истории, есть некоторые проекты, которые у нас, да, с нами многие годы, и которые такие брендовые, которые, которых знают практически все и очень спешат в них поучаствовать и побывать. Вот практически, я думаю, все наши, все наши сотрудники, выпускницы лидерской Программы. Она в разные годы называлась по-разному, ее вели. Мы начинали еще вот с наших американских коллег. Сейчас наши сотрудники настолько квалифицированы и сами ведут очень сильную, разработали программу. Вот. То есть это такая, знаете, ну, как бы очень многие партнеры в этой программе участвовали. И наряду с этим есть такой знаменитый, кто-то знает просто как семинар «Мамы-дочки», но в целом это проект, проект, который несет в себе основную ценность еврейской истории. Это передача покол... от поколения к поколению, передача ценностей, базовых вещей, истории, традиций, связанных как с еврейством, так и все, что вы вложите в это понятие. Это проект, который объединяет мам и дочек, который помогает им наладить какие-то найти интересный язык взаимоотношений не просто в семье не просто в определенном возрасте а найти для них общие интересные дела вот вы видите такой там не не, про, не проста семейная фотография то есть вот одна из, одно из занятий которые проходила на последнем семинаре в харькове в августе месяце привело к идее наших участниц в харькове сделать такой а, проект семейного дерева, и он был достаточно успешным, и а, таких маленьких идей, которые родились в интересный проект для еврейской общины, для мам и дочек, и нескольких поколений у нас много. А, поэтому... Сейчас на данном этапе, в нынешних условиях, мы тоже проводим формат онлайн-встреч, отдельно для мам, отдельно для девочек, у нас буквально на, в течение недели проходил. Мы делаем именно такие семейные мамы-дочки-посиделки, поэтому, если будет интересно, можно написать мне, мы занесем вас в базу данных для того, чтобы приглашать в дальнейшем. Спасибо большое, Алина. Спасибо. Так, девочки, у кого телефон включу? Элина, это твой телефон, отключи его. Прошу прощения, возможно, на самом деле это было за меня. Прошу прощения за то, что доставил вам неудобство. Так, äh, помимо этого у нас также есть молодежные направления, такие как Women Art Challenge, и в этом году у нас были очень интересные направления, связанные с мастер-классами, и также проходили мини-проекты в разных городах Украины. Uh, следующее наше направление это еврейское образование. Очень важной частью uh, еврейской организации, которой мы являемся, это фундамент uh, Святого Письма, uh, фундамент Торы. Uh, сегодняшний момент Михаил не смогла к нам присоединиться, поэтому mm -hmm. с нами поделится этим проектом и достижение в нем Сара Штерма. Mm -hmm. Правильно-то сказала, коль мы еврейская организация, то одним из основных направлений есть еврейское неформальное образование. Оно включает ряд направлений. Это обращение на Торы домой, это еврейские празднования и проекты еще «Эштельхай. Возвращение, торы домой, возвращение домой» прошу прощения, и «Спор во имя небес». Сейчас остановлюсь немножечко о направлении, возвращ... о, о проекте «Возвращение Торы домой». Что это за проект? Это те свитки, один из целей этого проекта — это возвращение тех свитков, которые были вывезены во время Второй мировой войны. И благодаря нашим американским подругам мы возвращаем эти свитки и даем им вторую жизнь здесь, в наших еврейских общинах Украины. На сегодняшний день более 27 свитков Тор нашли свои дома в еврейских общинах. Поэтому это, это такой проект гордости. Еще еврейские празднования взглянуть на еврейские празднования, увидеть роль женщины в этом. Это те, э, Симхат Таран, это, тот, это еврея, женская ханука. Вот совсем недавно мы отметили, за две недели до Песаха, у нас, можно сказать, наши женщины уже, уже практически вышли из рабства, это наш международный женский седр который объединил в этом году, да, благодаря ситуации, это было более 300 женщин одновременно со всех уголков мира объединились вот за, за, за таким седерным столом, скажем так. Проект «Спор во имя небес». Все мы знаем, что такое, есть две школы, Шамая и так вот, это, этот проект учит найти, как с точки зрения еврейского подхода, к конфликтам, как разрешить конфликты и споры. Проект Эштель Возвращение Торы домой. Мы на минуточку были, да, впереди. Сейчас ситуация нас заставила, и все в этом году мы празднуем вот а мы празднуем своих семьях. Но проект Кэшер уже практически год рассказывает женщинам, потому что все мы привыкли праздновать этот, эти праздники, когда мы приходим в еврейские общины, и уже все, там праздник для нас готов. Так этот проект рассказывал и помогал вернуть праздник в еврейские дома. Спасибо. Отключи звук, пожалуйста. Микрофончик неплохо включить. Нет, звук, пожалуйста, включи. Я прошу прощения. Следующий очень важный проект у нас это женское здоровье. И его достижением поделится Марина Константиновна. Спасибо большое. Направление «Женское здоровье» — это одно из первых направлений, в котором начали работать активисты нашей организации, практически с самого ее основания. Ну, здесь нет вопросов, почему именно «Женское здоровье» так волнует женскую организацию. Но для нас очень важно подчеркнуть, что все наши программы работают под девизом «Мы не врачи, мы не даем конкретных рецептов, но мы помогаем менять отношения женщин своего здоровья. Во-первых, отношение самих женщин, а во-вторых, отношение общества к здоровью в целом. И это мы делаем на протяжении многих лет, реализуя как программы внутри еврейской общины и вместе с медицинскими партнерами, с партнерами из общественных организаций вне общины работая практически на гору. Один из ярких примеров такого нашего взаимодействия, международного и межнационального, это проект, который назывался «Правда о женском здоровье». Этот проект был поддержан канадской организацией, а реализовывался в Украине в 10 городах. Но это мы так считаем, что в 10 городах, потому что на самом деле опыт этого проекта был растиражирован, и другие города, которые на старте не участвовали в нем, подключились, использовали те материалы, те наработки, тот опыт, который мы приобрели за время этого проекта. И вам в своей деятельности я тоже рекомендую общаться со мной, а я буду общаться с вами для того, чтобы вот то богатство, которое у нас есть, методические разработки, а у нас еще к этому есть очень интересные записи подкастов, передач, потому что мы взаимодействовали здесь с громадским радио, это довольно известное профессиональное радио, которое такую свою гражданскую позицию проявляет, говоря не только на политические, но и на социальные темы. И вот эта программа «Женское здоровье», она дала возможность выпустить 12 передач весовых и по ним сделать подкасты, то есть такие сокращенные записи этих передач. А уже на основе этих передач были выпущены и методические материалы, и буклеты для раздачи. Эта тема очень актуальные и темы, которые не придумали мы, которые были выделены Нашими участницами на опросе как самые важные и главные. Я думаю, что мы с вами в процессе нашей деятельности тоже выберем те темы, которые будут интересны для вас лично и для ваших активистов. А одно из очень важных направлений нашей программы – это профилактика рака груди. У нас ежегодно в октябре проходит такая большая акция, которая посвящена этому направлению. Кто с нами впервые, не пугайтесь, пожалуйста, потому что слово рак, конечно, вызывает у нас сразу и неприятие, и отторжение, но мы говорим не о болезни, мы говорим о здоровье груди, мы говорим о том, что должны делать женщины для того, чтобы они знали, какую пройти диагностику, и не заболеть, и если они заболели, вовремя диагностироваться и получить такой вот положительный результат и качество своей жизни. У нас очень много направлений. У нас направление для подростков по репродуктивному здоровью, для женщин репродуктивного возраста, для женщин, готовящихся к периоду менопаузы. Поэтому у вас будет возможность выбрать то направление, в котором по этой программе мы с вами будем взаимодействовать. Соответственно, тот опыт, который был накоплен предыдущими нашими активистами, которые сейчас активно действуют, вы тоже можете использовать в программах, своих мероприятиях по программе женское здоровье. У нас есть еще одно направление: это Мама для мамы. Но здесь я передаю слово Эле, которая Элла Гончарова, которая а, вот этим направлением руководит в городе Днепр. Оно именно там реализуется. Спасибо, Марина. Я хочу сказать, что проект «Мама для мамы», он, с одной стороны, локальный, он проходит пока что только в городе Днепр, но я уверена, что это очень актуально для всех других городов, и что со временем у нас во многих городах будут эти проекты. Что это за проект? Это проект психологической и эмоциональной поддержки молодых мам, у которых есть детки до года. По данным Всемирной организации здравоохранения, у каждой четвертой женщины пострадовая тревога и волнение перерастает в пострадовую депрессию. Сейчас это очень актуально и очень важно поддержать этих мам. Наши ментор-мамы, которых мы готовим, это команда женщин, имеющих уже опыт материнства, мы проводим с ними интенсивные тренинги, готовим, как разговаривать с молодыми женщинами, как их слушать, как их слышать. И они еженедельно, у каждой ментор мамы, есть своя молодая мамочка еженедельно посещает своих молодых мамочек, оказывает им такую психологическую эмоциональную помощь. А кроме этого, мы проводим периодически с определенной периодичностью встречи молодых мам и молодых пап и их деток с разными специалистами, с первыми специалистами города. Это там главный педиатр, главный детский невропатолог, главный детский неонатолог и так далее. И кроме этого мы не забываем про мамочек, о том, что они остаются женщинами, остаются любимыми мамами, женами. Мы приглашаем дизайнеров, мы приглашаем специалистов различных, педагогов, чтобы помочь мамам в этот сложный период справиться с проблемами, которые возникают у них. Я думаю, что этот проект имеет право быть во многих городах. Мы делаем этот проект вместе с Бостонской еврейской общины и надеемся, что другие общины это подхватят. Спасибо большое, Эла. Расскажите, пожалуйста, нам о школе «Успешные женщины». Я знаю, что многие участницы присоединялись к проекту «Финансовая грамотность», и их он очень заинтересовал. Да, спасибо большое. Я даже вижу здесь некоторых участниц нашего проекта. Проект финансовой грамотности, который называется «Школа успешных женщин», это проект серии вебинаров. Для разного возраста, он дифференцирован у нас в этом году, мы делали модуль для подростков, мы делали модуль для женщин от 25 до 45, и следующий модуль у нас сейчас идет, модуль мы его назвали для тех, кому за, ну, те, которые готовятся быть пенсионерами, или уже пенсионеры, но энергичные, и хотят активно продолжать свою финансовую деятельность, и хотят быть финансово независимыми. Особенно сейчас это важно, вот в этот кризисный период, и мы говорим о том, как грамотно распоряжаться своим семейным бюджетом. Как готовить и иметь резервный фонд, то, что мы называем подушкой безопасности, и это сейчас в условиях карантина, когда многие не работают, когда уменьшился доход, как делать грамотные, не импульсивные покупки, какие нужно иметь финансовые привычки для того, чтобы быть финансово стабильными. Мы проводим раз в две недели вебинары после этих вебинаров наши участницы получают домашние задания, которые помогают им приобрести какие-то финансовые навыки и между вебинарами у нас проходит вот такая вот взаимосвязь с нашим тренером Татьяной Романенко с финансовым советником, которая учит как делать как финансово быть на плаву, рассказывают какие-то нюансы, которые помогают нашим женщинам быть финансово мобильными и устойчивыми. Вот вы видите даже на фотографии. Кроме этого, у нас еще есть классы Орт в Украине. И в этих классах тоже женщины учатся и финансовой грамотности в том числе, и это помогает им. И в карьерном росте, когда они осваивают какие-то новые профессии и новые специальности, осваивают компьютерную грамотность, это помогает им в работе и в успехе. Спасибо. Спасибо большое. Оркешернет очень важен для нас, потому что сотрудничество с организацией, которая с 19 века занимается образованием женщин и э, вкладывается в компьютерные э, навычки, это очень важно для нас. Пока что у нас четыре центра по всей Украине, но я думаю, что это тоже только начало. Э, Елена сможет рассказать нам о других направлениях, которыми мы работаем. Еще раз добрый вечер всем. И я хочу изначально остановиться на том, что с начала 2000-х годов мы поняли одну вещь. В нашем мире, к сожалению, есть очень много таких проблем, которые можно решить, только объединив усилия женщин различных организаций и различных национальных общин. И в 2004 году мы провели первые межнациональные семинары, объединяя на каждом до 20 различных национальностей женщин, которые представляли эти национальности. И женщины поняли, что у них есть реальная сила, которую они могут использовать для поддержания мира и стабильности в обществе, в котором мы живем. В 2006 году, как результат нашей деятельности, было создание... Всеукраинской Межнациональной Женской Конфедерации, которая объединила 16 крупных городов Украины. И в настоящее время эти отделения, осередки в этих городах существуют. Я это говорю для того, что если вас заинтересует это направление деятельности, мы можем вас связать с этими людьми на местах. Назову несколько форм, видов работы, проектов, которые были осуществлены но которые не потеряли свою актуальность и значимость и сегодня. Так, например, в 2008 году мы проводим проект «Не в нашем городе». Откуда вообще возникло это название? В одном небольшом американском городке отмечался праздник Хануки, и люди выставили ханукии в окне с тем, чтобы этот свет был виден далеко. Непонятно. Или кто-то из хулиганов или реально на почве проявления антисемитизма, но в окно был брошен камень. И на следующий день в этом небольшом городке большая часть жителей вышли для, на митинг с тем, чтобы показать свою солидарность. А вечером и в еврейских, и в нееврейских семьях были зажжены ханкии и выставлены на окна. И, в знак солидарности, в знак того, что только объединив усилия, можно чему-то воспрепятствовать, чего-то достичь, способствовать созиданию, этот проект получил название «Not in our, our, now, in our town», то есть «Не в нашем городе». И мы объявили конкурс плакатов. Более 100 рисунков были на этом конкурсе из разных стран. Это был международный конкурс. И 10 плакатов победителей до сих пор имеют место быть. И кому будет интересно, мы можем дать макеты, вы можете даже на месте распечатать и использовать для проведения различного рода занятий. Далее мы продолжили проектом «Свиток толерантности». Были сделаны различные рисунки на тему толерантности, сшиты в единое полотно, и полотно было метром в ширину и более 100 метров в длину. И шествие с таким полотном было в ряде городов. В Украине, например, это произошло в Черкасах и Полтаве. Скатерть мира и дружбы. Мы брали просто полотно, стелили на стол, за который садились представители различных национальностей, и каждый какую-то символику, какую-то значимый для этой национальности знак рисовал на этом полотне и рассказывал о нем. А в следующий раз полотно перекручивалось, и люди рассказывали то, что они запомнили, присутствуя на предыдущей встрече. Далее они обменивались такими скатерстями, и сегодня они гуляют по просторам наших стран. Мы в различные дни, которые посвящены вот именно толерантности, используем различные формы работы, так, например, проходят акции «Молитва о мире», «Лаборатория толерантности», «Свеча мира», «К шабату с миром». Кому интересно, опять-таки, не занимаю сейчас время, мы сможем об этом рассказать позднее. И очень актуальным стал проект «Хлеб мира». Печем хлеб мира вместе. Это может быть и реальная печенье хлеба, это может быть рассказ о хлебе разных народов, это может быть такой виртуальный, как виртуальный образ. Достаточно интересен и востребован и сегодня в наших городах. Ну и с 9 ноября по 16 ноября ежегодно уже более 10 лет подряд мы участвуем в... Отмечание недели толерантности. Это не значит, что мы вот неделю толерантны, а все остальное время нет. Именно эти дни, они имеют очень четкое обозначение. 9 ноября, наверное, вам известно, что это годовщина хрустальной ночи. Или, как говорят, разбитых стокол. В 1938 году именно с этого события было положено начало Холокосту который унес 6 миллионов человеческих еврейских жизней. 11 апреля, знаете, будет День памяти, поэтому мы тоже сможем принять в этом участие. И завершается неделя толерантности 16 ноября. Это Международный день толерантности, который отмечается по признанию ЮНЕСКО с 1995 года. Абсолютно вот недавно у нас очень интересные проекты э, начали действовать и действуют и на сегодняшний день, можно в них принять участие. Это «Диалог. Искусство. Жить вместе», «Форум-театр. Единое пространство», «Медитация», когда мы предпринимаем различные методы, чтобы предупредить или разрешить конфликтные ситуации, учим этому людей. И э, следующий, наверное, я остановлюсь буквально несколько слов, это акция «16 дней против насилия». Практически 20 лет мы в ней участвуем. Я думаю, что чуть ли не с самого начала. С 25 ноября по 10 декабря под эгидой ООН проводится эта акция. В 1999 году 25 ноября было признано днем истаренения насилия относительно женщин. А 10 декабря, мы знаем, это принятие всеобщей декларации прав человека в 1948 году, которая была принята. И вот, вот эти дни ежедневно проект Кэшер инициирует проведение различного рода и уровня мероприятий. У нас очень большая методическая база, которая открыта для всех. Приходите. Покажем, дадим, научим, поможем. Всего доброго! Спасибо большое за очень интересную, детальную историю деятельности проекта Кеша. Но к чему мы это все вам рассказывали, дорогие участницы проекта «Женская еврейская лидерство»? Для того, чтобы рассказать и показать о многогранности направлений деятельности проекта Кеша. Наш проект, несмотря на карантин, проходящий в онлайне, это всего лишь одна из частей. И здесь мы готовим вас для того, чтобы вы были лидерами своей общения и также лидерами в подобных направлениях. Мы очень рады будем, если вы будете присоединяться к нашим акциям и к нашим проектам помимо еврейского лидерства. Не вебинарами, единами жив человек. Вебинары у нас будут проходить регулярно, как они проходят сейчас. Тематика будет меняться. Например, сейчас мы с вами закончим этот чудесный вебинар. Надеюсь, полезно для вас. И в 8 часов у нас будет вебинар о финансовой грамотности, а именно о безопасности покупок в интернете, о защите конфиденциальности и банковских данных. Если вы захотите, вы сможете присоединиться. Также, если у вас будут вопросы, вы всегда можете связаться со мной, можете связаться с любым из координаторов наших направлений, с которым вы сегодня познакомились, и не только с ними. Вы можете подписаться на наши Facebook-странички и получать актуальные новости можете напрямую обращаться к региональным представителям в своем регионе, к Татьяне, которая у нас занимается западной частью и центром, и Сарой, которая работает на востоке и юге. Они всегда вам помогут и подскажут в всех направлениях. Мы очень рады, когда... Наши участницы предлагают свои идеи и реализуют свои проекты. Одна из наших целей нашего проекта – помочь вам сформировать свою идею, сформировать и реализовать свой проект. Может быть это в рамках наших направлений, возможно это будут ваши какие-то индивидуальные направления, но которые связаны с еврейством или же женщинами, которые нуждаются в поддержке, потому что мы надеемся, что наше обучение, наши проекты, и наши семинары все-таки помогут вам изменить мир вокруг себя. На это мы заканчиваем нашу презентацию, но открываем часть вопросов-ответов. Поэтому если у вас появились вопросы, я вижу, что в чате они шли. Только я, к сожалению, не могу их в эту секунду прочитать, потому что у меня либо звук шоу, либо еще что-то. Вы можете задать их либо руководительницам направлении, либо же мне. Давайте разберемся. Так. Я хотела еще на правах рекламы сказать, что очень удобный сайт проекта Кешер, то есть вам достаточно в гугле ввести проект Кешер Украина, и первая сразу же всплывающая ссылка на нас выводит, есть группы в фейсбуке, есть еще просто организация Международная женская еврейская организация, проект Кешер, то есть это более такая общая, куда включены все наши там, русскоговорящие вещания, скажем так. Мы в Украине имеем свою специфику, и публикации наши должны быть на украинском языке, мы следуем закону. Поэтому всегда можно найти контакты и ссылки, информацию. И активные у нас там есть возможность самим анонсировать о своих мероприятиях, самим подавать какие-либо объявления или интересные отчеты о том, что проходит у вас на нашем сайте. То есть это такая у нас есть опция. Поэтому если где-то что-то еще осталось и захочется почитать, есть где. Спасибо большое, Ваня. Можно я пару слов скажу тоже? Я хочу, во-первых, еще раз всех приветствовать. Очень рада, что прошло, прошла вот эта встреча, и вы узнали в деталях и подробнее, что такое проект Кешер. Но я хочу подчеркнуть, что проект Кешер это еще и сеть женщин, да, и причем сеть не только женщин Украины или отдельно женщин Беларуси или отдельно женщин России. Это сеть женщин объединенная, да объединяющая женщин всех трех стран и даст бог мы преодолеем трудности сегодняшнего дня и встретимся с вами в минске и там уже э, воочию увидим друг друга и познакомимся со всеми участницами лидерской программы всех трех стран но хочу подчеркнуть что это время мы тоже не должны с вами терять и проходить наше обучение, потому что, как мы с вами говорили на одном из вебинаров, если кто был, я надеюсь, они помнят, а те, кто не был, надеюсь, что посмотрят запись того вебинара, что лидерам не рождаются, лидерам становятся, и я надеюсь, что у нас получится с вами многому научиться, и обычно это проходит так, что и мы обучаем, но и вы нас тоже очень многому учитесь. И хочу сказать, что наш все предприятия Последующие вебинары мы очень просим вас присутствовать, потому что ну, начинается практическое обучение. Вы, э, вам повезло попасть на эту программу, мы счастливы, что вы на этой программе, но мы должны с вами учиться. Да, и учить... Я желаю нам всем в этом большого успеха. Спасибо, Елена. И следующий вебинар именно уже практически обучающий у нас запланирован на 14 апреля запишите это себе в календарь и не пропустите, на 8 вечера мы будем с вами уже начинать учиться писать проектные заявки. Разберемся с вами, что такое проекты, как их реализовать, потому что мы, как общественная организация, вся наша деятельность состоит именно из реализации определенных проектов. Проект – это не то, что, знаете, появилась какая-то возможность, побежали все вместе и будем что-то реализовывать, хорошее, светлое, вечное. Это систематическое, целенаправленное решение поставленной проблемы, которое решается по определенными инструментами. И мы сможем в этом с вами разобраться. Я надеюсь, все вместе. Возможно, у кого-то возникли вопросы сегодня о наших направлениях или вы хотите узнать о каком-то направлении больше. Знаете, обычно, когда... Так, следующий вебинар у нас на 8.00. Вы можете не выходить из этой комнаты, если вы хотите остаться, и вы сразу присоединитесь к следующей группе. Запись следующего вебинара, я думаю, будет, вы сможете ее посмотреть на нашей фейсбук-страничке Такие вебинары обычно мы транслируем сразу на фейсбук, но также можете подписаться на наш YouTube, Потому что на фейсбук-ленте информация уходит, а на YouTube мы размещаем самые актуальные, самые интересные вебинары Например, такие, как были вчера, потому что было очень много интересных отзывов от вас что вам понравился вчерашний вебинар. Те, кто его не посмотрели, можете зайти к нам на YouTube или же на facebook страничку. Вчерашний вебинар с психологом Алексом Энтином, ты имеешь в виду? Да. Угу. А, так, где посмотреть методики, которые... Так, Методички. Методики, которые родились после эфира в Громадскую радио. Марина, подскажите на сайте. А у нас эти методички есть, на них есть ссылки на нашем сайте, там есть обзор всех тем, и нажав на какую-то интересующую вас тему, можно выйти на буклет к этой теме. А также можно зайти на наши же странички «Проект Пешер в Украине» и нажать на тему интересующего вас подкаста или эфира. Спасибо. В принципе, у нас очень много методических разработок не только по здоровью, но и по другим направлениям, по еврейским праздникам, по социальным направлениям. Зайдите, пожалуйста, под для общего ознакомления на сайт проектkesher.ru. И зайдите там, вы можете найти очень много интересных методичек. Украинский сайт у нас появился не так давно, мы его наполняем, но не все методички размещаются там. Очень... За 25 лет существования проекта Кешер в Украине появилось очень много наработок, которые вы можете использовать в своих общинах. Я надеюсь, что они будут у вас так же эффективны, как были у нас ранее. Дорогие я хочу только добавить, Елена, если можно, да, что э, вы можете, конечно, зайти, посмотреть, э, посмотреть буклеты, посмотреть подкасты, передачи или передачи, но нам очень хотелось бы быть с вами на связи, поэтому да. если вы захотите что-то использовать в своей деятельности, а можно уже делать, пробовать эти шаги, свяжитесь с нами, свяжитесь вот с руководителями вашей программы, с Илиной и э, с Еленой. И, или будут контакты наши уже, руководителей различных направлений. И по программе «Женское здоровье», например, я уже тогда индивидуально с вами поговорю, как мы можем использовать эти знания, чтобы вы не только сами об этом узнали, но и реализовали какой-то проект и программу при поддержке нашей методической копилки. Вот можно я буквально два слова добавлю, что наши вообще участницы, любой нашей программы, они всегда имеют тройное окружение, тройную заботу. Это прежде всего координатор программы, в которой обучаются наши участницы. Это региональный представитель в постоянном контакте со всеми женщинами своего региона. И это координатор программы. Например, вот Как Марина по женскому здоровью. Да, или как Элла по программе экономической грамотности. То есть мы все для вас. Спасибо. Элина, ты молчишь. не У да. тебя прекрасна. выключается звук. У меня что-то Все ну, хорошо. Да. Опять выключится. Да. Ну что ж, успехов всем нам. Да? Здоровья, благополучия. И для... до скорых встреч. И хак, самое главное, здоровье, и будем все на связи. Очень было приятно познакомиться. Да. Всего, Всего, доброго. Доброго. До Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.